Американский разведывательный самолет, пролетавший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским истребителем, пишет CBS News, со ссылкой на заявление военно-морских сил США. В частности, по информации 6 флота, российский суд 35 на высокой скорости совершил небезопасный пролет кверху брюхом, на расстоянии не более 8 метров от американского самолета п 8 «Апосайден», и тем самым подверг опасности пилотов и экипаж. Хотя российский самолет действовал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным, говорится в заявлении. Мы ожидаем от них поведения в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов. Как уточнили в ВМС США, инцидент длился приблизительно 42 минуты, и экипаж пи-8 и Посейдон сообщил о турбулентности, возникшей в результате взаимодействия с российским истребителем. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.